Всем привет! Вы смотрите новости универ в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных и ярких новостях из жизни студенчества. и так сегодня в выпуске. Как в Казанском университете развивают онлайн-образование? О мифах лекарств и вакцин рассказал в КФУ врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов. Студенты Казанского университета отправились на поезде здоровья в Зеленодольск. 18 февраля прошло очередное заседание ректората Казанского федерального университета. На нем были подняты как темы, касающиеся независимой оценки качества работы профессорско-преподавательского состава КФУ и мониторинга обучающихся подготовительного факультета университета, так и вопросы, относящиеся к проведению юбилея КФУ и года Ивана Михайловича Симонова. Стоит отметить, что ректорат прошел в Высшей школе исторических наук на Левобулачной 44, где недавно была проведена модернизация учебного здания. Члены ректората смогли по достоинству оценить техническое оснащение зданий и его новое эстетическое оформление. Подробности мы расскажем в следующем выпуске. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете провели стратегическую сессию развития онлайн-образования в КФУ. О том, как его необходимо развивать и с какими проблемами приходится сталкиваться, расскажем все подробности в следующем сюжете. В Центре магистратуры, Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета обсудили развитие онлайн-образования. В рамках стратегической сессии были обозначены главные задачи, которые стоят перед университетом. Это выстраивание системы управления, организация процесса разработки онлайн-курсов, а также внедрение онлайн-образования в различные образовательные программы. Проектированием того, каким образом должны быть выстроены эти процессы в университете, занимались преподаватели и руководители. Нам очень важно, чтобы они сами нам сказали, с какими проблемы сталкиваются на местах и каким образом эти проблемы могут решены. Собственно, сегодня перед ними стоит задача выработать а, в конце дорожную карту а, развития онлайн образования в КФУ. И, условно мы понимаем, что это будет проект, мы будем его еще в процессе дорабатывать, но, собственно, это вот та программа максимум, которую мы сегодня перед собой ставим. Онлайн-образование в КФУ развивается очень активно, особенно в рамках дополнительного профессионального образования. В настоящее время в КФУ функционируют две площадки, работающие на платформе ЛМС. Первая площадка необходима для создания и тестирования курсов, а вторая – для обучения студентов и слушателей курсов, разработанных преподавателями. Сейчас, конечно, стоит задача внедрения онлайн-элементов в смешанное обучение в длинные курсы, в длинные программы. У нас действует своя собственная ЛМС-платформа, система управления образованием установлена у нас отдельная лаборатория для съемки видео, значит контента для этой системы. И сейчас очень важно, чтобы мы смогли качественно структурированно разработать такие хорошие длинные программы, которые будут логичными и которые будут эффективными. Перед участниками стратегической сессии были поставлены задачи, которые они совместно проектировали и решали. В настоящее время вузы российские, мировые, они активно внедряют эти технологии онлайн-образования. Это во-первых. Ну, Во-вторых, мы видим очень большой спрос со стороны студентов на это. Мы видим, что они живут в сети проводит большое количество времени онлайн. Мы должны там активно присутствовать в части образования. То есть мы должны предлагать студентам современный качественный образовательный продукт. Главная цель внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в университете ⁇ это повышение эффективности учебного процесса и продуктивности научно-исследовательских работ. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Популяризатор доказательной медицины, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов выступил в Казанском федеральном университете. Его лекция состоялась в рамках недели науки и вызвала большой интерес аудитории. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Валерии Муратовой. 15 февраля в стенах Казанского федерального университета прошла лекция известного научного журналиста Алексея Водовозова на тему "Мифы о лекарствах и вакцинах взгляд токсиколога. На своем выступлении Алексей Водовозов разобрал вакцины и лекарства с точки зрения их эффективности, привел ряд исследований на эту тему и указал на распространенные заблуждения, существующие в мире. Я буду разбирать сегодня как раз специально. Я учел, что сегодня, в том числе студенческая аудитория. Я специально разберу некоторые примеры, покажу, где ошибаются те или иные исследователи, как они это потом эксплуатируют. В СМИ, вот, и откуда возникают или иные мифы. На выступлении лектора присутствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор КФУ по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, а также сотрудники и студенты университета. Мне конечно, хотелось, чтобы в первую очередь студенты поняли, что нет абсолютных истин. И я всегда на лекциях даю источники. То есть я указываю, на что я опираюсь, и мне очень хотелось бы, чтобы студенты умели работать с информацией. Потому что э, я понимаю, конечно, что сегодня есть интернет, да, но когда его открываешь, перед тобой море, море разливанное, и очень тяжело отфильтровать, даже для человека со специальной подготовкой, очень тяжело отфильтровать э, нормальную, настоящую, адекватную информацию. Кроме того, медицинский блогер рассказал о многолетнем и многофазном пути создания препаратов и о сложных фазах регистрации клинического исследования. Валерия Муратова, Александр Юдин, универ -ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета выдались продуктивные выходные. Участниками нескольких мероприятий стали дети и подростки. Что их ожидало, расскажем в следующем сюжете. Елабужский институт Казанского федерального университета стал площадкой для проведения заключительного тура межрегиональной олимпиады школьников по математике «Саммат». В ней приняли участие 48 школьников с городов и районов Татарстана 6 по 11 класс. Мы считаем, что это мероприятие нужное, важное, особенно для школьников старших классов, которые по результатам этой олимпиады могут поступить в лучшие вузы нашей страны поскольку результаты данной Олимпиады могут быть засчитаны вместо единого экзамена по математике. Также в Елабужском институте КФУ организован детский университет. Его студентам рассказали о геральдике – исторической дисциплине, занимающейся изучением гербов, и о законах природы, которыми определяются многие физические явления. То, что наши детки могут приходить сюда, слушать лекции и... Скажем так, быть на мастер-классах у преподавателей университета – это просто супер. Детей ожидали и практические занятия. Студентами детского университета были сделаны поздравительные открытки, а далее их ожидало посещение лабораторного занятия «Мультстудия Пластилин Продакшн», где они научились создавать картины по технологии стоп Motion, который использовался в пластилиновых мультфильмах. Мы делали, ну, приготавливали еду, открытки, всякие украшения на практических занятиях. И мы узнаем больше, чем нам дают в школе. Артем Тубичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. О том, как здорово и здорово провести выходные, точно знают студенты Казанского федерального университета. Каждый год они отправляются на лыжную базу «Маяк» в город Зеленодольск где весело и с проводит время на свежем воздухе. 2019 год не стал исключением. О самых интересных моментах расскажем вам в нашем следующем сюжете. Смотрим. 17 февраля состоялось одно из самых ожидаемых зимних мероприятий у студентов Казанского университета. спортивно-оздоровительный выезд на базу «Маяк» в Зеленодольском районе.